Всем добрый вечер, поскольку после видео поступило много вопросов, я решила снять большое видео и разместить его в YouTube для того, чтобы не кусочками, а целиком. Итак, мы в прошлый раз говорили о строении тел человека, чтобы понять, откуда берутся негативные сгустки энергии, которые нам мешают жить. Поэтому и пробежимся еще раз коротенько. Не забываем ставить лайки и подписываться на мой канал. Меня зовут Инна Авалон. Значит так, первая чакра связана с физическим телом. Она за него отвечает и физическое тело за нее отвечает. Это стихия Земля. Это физическое тело формируется у нас до 7 лет. Отвечает за такие функции физического тела, как наш, так скажем, биологический организм, он ответственность несет за наше существование на Земле, за жизненные функции и за простейшие, в общем-то, потребности. Это физическое тело, у нас оно плотное, материальное и состоящее, как бы содержит в себе пять элементов. Это огонь, вода, воздух, земля и эфир. Оно позволяет нашему сознанию действовать на физическом уровне. Значит, мозг человека это передатчик сигналов от тела к сознанию. И наоборот, мозг отвечает за адаптацию к окружающему миру, ну, для того, чтобы нам комфортно существовалось. Наше физическое тело – это, скажем так, выражаясь духовным языком, храм для души. В нем она существует в своем текущем воплощении. Также это физическое тело – это инструмент приобретения жизненного опыта. Ну и как бы еще это можно назвать инструмент выполнения программы души, ее призвания, ее предназначения в нынешнем воплощении. Ну, самое плотное тело – это физическое, оно принадлежит миру грубой материи. Чакра, значит, я уже говорила, это муладхара, от ее развития и ее уровня как бы скажем развития зависит, зависит какое количество энергии от планеты вы можете принять какую часть из этой энергии вы можете усвоить и передать более высоким энергетическим центрам для их развития также муладхара отвечает за заземление и за очистку от негативных, отработанных энергий, которые накапливаются в нашем теле и в нашей общей энергетике. Если корневая чакра а, работает плохо, то заземление не происходит. И мы в прямом и перемоносном смысле варимся в своем, ну, сами знаете в чем. А, так... Ну, это так. Значит, нужно, чтобы все отработки, негативы, сгустки отрицательной энергии, откаты заземлялись и уходили на переработку в землю. Ну, не нужно, чтобы вы их пережигали и отрабатывали. Этим занимается Матушка Земля, скажем так. В этой чакре находится связь с родом, с родителями, с детьми. Если она работает нормально, то у человека есть чувство уверенности, чувство стабильности. Когда первая чакра открыта и здоровая, то, если брать аффирмации, это звучит так. «Жизнь полна красоты, она легка. Меня ведут, я защищен, я в безопасности. За качество моей жизни я беру ответственность на себя». Значит, я имею право на самовыражаться, я люблю свое тело, принимаю его таким, какое оно есть. Но если у человека есть блоки, то тогда получается нехватка жизненных сил, низкий уровень энергетики, все время хочется полежать, поспать. Но самый главный блок это, конечно, узел страха, он блокирует вообще... Как бы подъем этой энергии. Из-за этого э, сгустка страха, э, эти сгустки страха, они разрушают наше тело подобно радиации. Весь организм разрушается. Ну, теперь перейдем дальше. Следующая чакра, э, это чакра с Ватхистана. Вторая чакра, она связана с эфирным телом. Стихия, которые ей соответствует, это вода. Развивается она в возрасте от 7 до 14 лет. Ей принадлежит вот это вот эфирное тело. Оно бывает разное, от 5 сантиметров и больше. Это зависит от того, насколько человек энергетически закален или истощен. Тогда эфирное тело, если слабое, то оно меньше 5 миллиметров. Если сильное, то больше 1 сантиметра. Эфирное тело является носителем и проводником жизненной силы. Оно оживляет и насыщает энергией физическое тело, потому что без эфирного тела физическому телу не будет придана возможность двигаться. Да? И также еще это тело эфирное связывает, нам, связывает нас с солнечной энергией. Отвечает за жизненный тонус, за иммунитет, за выносливость. За сохранение поддержания поддержание одинаковой температуры тела. Почему люди мерзнут, да, если это как бы как подушка тепловая, чтобы человек зимой не мерз, а летом не прогревался. Вот люди, у которых мерзнут ноги, у них эфирное тело вот здесь обрывается и заканчивается. И на руках такая же. Также эфирное тело отвечает за кровоток, за количество кровяных телец, за легкие, где кровь насыщается кислородом. И также эфирное тело оказывает влияние на всю, вообще в принципе, кровеносную систему, мочеполовую систему. В общем-то, в том числе эфирное тело отвечает еще за защиту от вирусных инфекций, то есть если человек накачал свое эфирное тело, то у него хороший иммунитет, он успешно справляется с разными бациллами, вирусами, в том числе последними вирусами. Вот такая вот роль эфирного тела. Считается также, что эфирное тело рождается вместе с человеком и погибает на девятый день после смерти. С этим телом также связано еще... Чакра Сватхистана, ну, в общем-то, я вам сказала, но только я сейчас про тело говорила, сейчас расскажу подробнее про чакру. Она отвечает за мочеполовую систему, за органы брюшной полости, ну, соответственно, где она располагается, за все телесные, телесные жидкости, за таз, за лимфатическую систему, за почки, за желчный пузырь, за мочевой пузырь и... Скажем так, в социальном смысле она отвечает за связи. Это горизонтальные связи, связи между людьми, связи с некоторыми эгрегорами материального мира. Например, за связь с эгрегором денег отвечает именно с Ватхистана. На этом как бы, уровне опять же есть связи с родителями, с детьми, ну я уже говорила, да. Также здесь работают некоторые виды порч, отвороты, привороты, но ну, это вот старые, устаревшие названия, но смысл в том, что именно на эту чахру все вешается. Она отвечает за способность творить, созидать, выражать свою индивидуальность, учить дружить, общаться и взаимодействовать с другими людьми, как бы вот обтекая конфликты, да, и приучая себя учитывать не только свои, но и чужие интересы. При блокировке этой чакры у человека может быть очень низкая или, наоборот, очень высокая самооценка. Вот. То есть как бы, ну, любой перекос в чакре он выражается и в характере, и внешне. Следующая чакра Манипура. Она связана с астральным телом. Это в переводе, если брать слово «манипура», означает «город драгоценных камней». Она находится вот здесь, вот здесь неправильно. Сейчас вот так вот сделаем. Это у нас Фатхистана. Вот. Значит, на физическом уровне манипура у нас отвечает за желудочно-кишечный тракт. Она у нас отвечает за желчный пузырь, за печень, за поджелудочную железу. Это в физическом плане. Также здесь мы принимаем энергию Солнца. Она как бы называется солнечное сплетение. И эта энергия солнечная она питает наше тело. Манипура – это центр внутренней личной силы человека. То есть если она развита, то человек ощущает себя сильным. Он способен управлять потоками внутренней силы и личной энергии. Значит, человек может вести за собой других людей, развивать интеллект. Ну, из этой же области также вытекает наружу наша эмоциональная энергия. Люди с заблокированной третьей чакрой сконцентрированные только на материальных ценностях. Для них нет ничего духовного, да, они озабочены бытовыми, рабочими, материальными вопросами. И жизнь таких людей, в общем-то, ну, на мой взгляд, скучна и ограничена деньгами, вещами. Духовность их чувств не интересует, они как бы способны радоваться только таким материальным вещам, деньгам. Славе. Вот. В особо сложных случаях они высмеивают все, что связано с духовностью или отношениями между людьми, если они не связаны с материально выгодной. То есть они не понимают, что, как можно дружить, если человек тебе ничего не дает. И манипуры ⁇ это такая проекция астрального тела. Астральное же тело ⁇ это у нас тело эмоций, тело желаний. Вот все, что мы хотим, оно формируется именно в астральном теле. Эта область вибраций, как бы она очень убедительно проявляется в энергиях страстей, эмоций, желаний. Да? Вот я хочу, я мечтаю, я желаю. Астральное тело или тело желаний иногда еще называется эмоциональным телом. Но это следствие взаимодействия между желанием и центральным. Я результат, в общем-то, проявляется как эмоция. То есть, если у нас есть желание, и мы получаем, то получается эмоция. Да? После смерти физического тела астральное тело умирает на сороковой день. В оккультизме это называется. Второй смертью. Ну, она как бы это присутствует в наших традициях. Да? В эфирном и астральном телах, по утверждению древних и современных, в общем-то, духовных учителей, скрыты 90% причин физических болезней. Они не в теле находятся, они находятся именно в этих телах и для этого я вот сейчас все рассказываю, чтобы дальше это развернуть. Манипуры – это как бы позиция, позиционирование себя в социуме, то есть мы желаем достижений, мы желаем денег, здесь живет эго, да? здесь же также хранится наша агрессия, потому что агрессия – это защитная реакция нашего эго. То есть, пока эго не трогают, нет агрессии. Ну, кстати, сказать, понты тоже, тоже обитают здесь, на Манипуре. Если мы видим человека, обвешенного золотом, то это Манипура. Вот. Поэтому солнечное сплетение сдавливается, когда очень сильно обидно или задето ваше личное эго. Здесь как-то начинает побаливать. Манипур – это такое солнышко среди чакр, которое выполняет функцию нейтрализации. Она как бы определяет нам нужное, нам то или иное чувство, или отношение к чему-либо, или это нам не нужно, мы должны от этого избавиться. Если нам, то есть если она нормально работает, да если нам что-то не нужно, то манипура помогает нам отсеять это. Опять же, если она плохо работает, то это не отсеивается. Следующая чакра Анахата отвечает за ментальное тело. Это центральная чакра, она является четвертой снизу и четвертой сверху. Одна из, ну, как бы, самых важных, да, они все важны, в принципе. Ну, анахата это стремление к красоте. Это гармония, это равновесие, это любовь. Если анахата работает хорошо, то человек видит красоту в других. Он видит красоту в окружающем мире, в природе, замечает, да? Если нет, то не замечает. И как бы человек с открытой анахатой, он все время находится в потоке любви, да? И в нем нет ненависти. Анахата, она ассоциируется у нас с воздухом и органами дыхания. Также органы сердечные, то есть к сердце и сосуды. Здесь же в этой чакре находится сострадание. Также в этой же чакре находится способность преодолевать э, судьбу. Да? Она э, связана, эта чакра, с высоким сознанием и любовью. Э, и с какой-то такой вот личной силой противостоять невзгодам. Ее символ, этой чакра, черная антилопа. Вот Представьте себе, такая антилопа, да. она... Э, олицетворяет одновременно и силу, и быстроту, и нежность, и чувствительность, и все время так вот ушки на макушке, очень четко воспринимает реальность и всегда предвидит опасность. Вот символ этой чакры, такая прекрасная аллегория. Да? Подобно антилопе анахата ведет нас и не дает нас, нам свернуть с выбранного пути. Анахата – это радость, это мир, любовь, гармония, блаженство, чистота. Ясность, понимание, сострадание, прощение, терпение, опять же, доброта. Человек с раскрытым сердечным лотосом, он верный, добрый, друг, как бы всегда готовы прийти на помощь, ну, поддержать человека в беде, да, при этом, как бы, никаких, ни малейшей, как бы, корысти, никакой выгоды, в отличие от манипуры, да, и там от своей помощи человек не ждет. Если здесь, ты мне о тебе, то тут этого нет. О таком, ну, как бы, эгоистичном мышлении, вот здесь все на манипуре содержится это мышление. Также, значит, ментальное тело – это тело мыслей, логики, знаний человека. В процессе познания мира он накапливает знания, и все откладывается в ментальном теле. Это наши убеждения о том, что хорошо, что плохо, устойчивые мысли. И если мысли наши как бы не очень хорошие, то здесь откладываются вот такие вот сгустки. Вот. Также древние говорили, что сила мышления находится вне тела. Почему так говорили? Потому что считается, что мозг не является носителем мысли, он является считывающим устройством, которое считывает информацию с ментального, в частности, тела. Мозг – это скорее антенна, которая принимает, распределяется и связывает сознание, чувства, мысли с памятью и, в общем-то, с физическим телом и когда уже физическое тело может реагировать. То есть процесс мышления и принятия решений, в общем-то, осуществляется у нас за пределами физического тела. То есть если вы разрежете мозг, то не увидите там мысли, да? потому что это нет мыслей. Мысли находятся все а вот, в тонких телах и в сфере сознания, скажем так. Но наш мозг – это мощный такой обрабатыватель, и как бы следствие процесса мышления. Это результат. Значит, мозг человека – это система управления, в общем-то, физическим телом и канал связи, потому что без него не получится получить информацию. Да? Это тело ментальное, оно погибает после смерти человека на 90-й день. Рассмотренные три вот этих вот тела человека вместе с физическим телом, да, вот так вот разделим, да, они принадлежат к материальному миру, рождаются и умирают вместе с человеком, эти три тела. А остальные уже, как говорится, действуют по своему плану, ну, в принципе, мы можем... С вами здесь это промежуточная чакра, и переходим к чакре Вишутха. Там каузальное тело или кармическое. И чакра Вишутха, она горловая. Название происходит очень интересное. Смотрите, от двух сочетаний. Древний, на древнем языке санскрите виша означает грязь, а шутха означает очистка. То есть это чакра для очистки, главной функции этого центра является очищение физического тела и энергетического пространства вокруг физического тела. Пятая чакра вишутха – это энергетический центр, который находится в шейном отделе, в области, как бы с этой стороны, в области позвоночника, с этой стороны в области щитовидной железы. Она отвечает за творческие способности. Она отвечает за качество общения с другими людьми, за возможность самовыражаться, слышать свой внутренний голос и уметь его привнести в мир, за способность словом выразить мысль, чувства поскольку слово несет в себе мощное энергоинформационное воздействие на окружающий мир, то нужно выносить его правильно на все окружающее, если не зря говорят, да, мысль изреченно есть ложь, если не работает вишутка. Уравновешенность этой чакра очень важна. Если она не человек испытывает в первую очередь страх перед публичными выступлениями. Также сложности при попытке от, как бы, открыто высказывать свое мнение. И получается так, потребность в том, что человек не самовыражается, да, она потом накапливается и может проявиться, например, в форме, Протеста обществу, допустим. Да? То есть человек терпел, терпел, а потом потом такой социальный взрыв. Или там в социальной системе. Или протест на мнение окружающих. Вот все хейтеры, у них шутка заблокирована. Также здесь заболевание щитовидной железы. Также здесь ангины частые. Это они являются следствием невысказанных обид, злости, ненависти. Человек копит, и здесь оно сгустком копится, и, в общем-то, получается так. Это в том случае, если мы не умеете самовыражаться и готовы промолчать вместо того, чтобы поделиться да, собственным мнением, то у вас тогда блок на этой чакре. Этот блок вселяет страх Люди боятся реакции окружающих на сказанное слово, да, либо последствий после высказывания. Я понимаю, что нас так приучили, но может возникнуть ощущение того, что ваши идеи никому не нужны, не представляют интереса ни для кого, и что, что я буду говорить, это никому не важно. На самом деле это блок, потому что обретение способности независимо мыслить, независимо выражаться, это важный шаг вообще для каждого человека, и у некоторых на это уходит целая жизнь, да? чтобы стать по-настоящему свободным, чтобы научиться делиться своими идеями с миром. Многие так и не доживают до этого, вот, потому что бояться не несут. Вот, да? Вишутка – это чакра, которая открывает путь к свободе, прежде всего к внутренней, да? к проявлению своего безграничного потенциала, чем, в общем-то, занимаются сейчас последние люди в последнее время люди на интернет-пространстве. С этой чакрой связано, значит, кармическое тело, такое страшное слово, да, там мы привыкли, плохая карма, хорошая карма, это всем знакомо, но на самом деле это карма не может быть плохой или хорошей, да. Это карма, это просто совокупность наших поступков, совершенных в прошлых жизнях, и, как бы это выразиться, получается, что задача э, теперешней вашей жизни, там, нашей, да, состоит не в том, чтобы получить наказание за то, что вы там когда-то совершили, да, а как бы в том, чтобы душа возвратилась сюда, в этот мир, для того, чтобы именно исправить ошибки, а не получить за них э, двойку, да, и уйти, вот. Вишутха одна из самых сложных структур, она несет в себе всю информацию о действиях и передает эту информацию в космос. Вот почему говорят: да, нас все, <laughs> за нами приглядывают. Вот вишутха, она передатчик. Как бы, каузальное тело оно представляет собой такие вот разноцветные сгустки. Я вот так нарисовала, но одного цвета, правда, да? Это такие комочки энергии вокруг. Если все нормально, то это на 20-30 сантиметров от физического тела. После гибели материального тела, это первое кармическое тело, которое не умирает, оно реинкарнирует наряду с другими высшими телами. То есть это та часть, которая уходит в вечность. Ну вот как-то так. Ну хорошо, давайте дальше. Аджна, третий глаз. На, санкри... На санскрите означает приказ. Командный пункт. Межбробная чакра отвечает за ясновидение, за интуицию, за сенсорные способности. Также еще ее называют дворец знаний. То есть здесь и знания, накопленные нашей личностью. Сбалансированная аджина приносит, в общем-то, кристальную ясность во все на что следует обращать внимание в нашей жизни, да, то есть это такой вот сундучок, в котором хранится все, что мы понабирали в тех жизнях, да. Она работает не только на прием информации, но и на передачу информации. Вот ее прожектор, который вот светит у нас, он освещает именно причинно-следственные связи. Мы понимаем, почему так произошло, да. И когда она не работает, мы не понимаем, почему и за что. Вот рациональное и интеллектуальное мышление как бы э, дает этой чакре желтоватое свечение темно-синий цвет указывает на то, что человек пользуется своей интуицией и раз, как бы у него работает оба полушария, да, а вот уже сверхчувствительный восприятие отображается более таким фиолетовым слегка цветом, хотя у нас в общем-то сара фиолетовая, вот, ну Но... Тем не менее вернем как бы пойдем дальше да? будхическое тело, вот у нас сахасрара это тело бога, да? оно выражает себя как бы в прозрении человека. это интуитивное тело, это связь с богами. Да? Еще это тело называют тело ценности человека будхическое тело. В нем заложены жизненные установки человека, которые, ну, определяет направление его жизни, да. Это такие жизненные сценарии, которые человек себе там как бы настроил, приходя сюда в этот мир, да? Это вера, э, мировоззрение, э, способы восприятия, программы подсознания. Здесь находится программа подсознания, э, отвечает на вопросы, что я здесь делаю, зачем я здесь в этом мире вообще, для чего я родился, что мне нравится делать, что мне следует делать в этой жизни, что мне не следует делать в этой жизни, что я могу сделать полезного для общества. Это чакра сахасрара, она находится на 1-2 см над, над макушкой. И будхическое тело страдает, когда нет четких позиций, взглядов, системы верований. Когда у человека в голове винегрет, ему сложно принимать, анализировать, перерабатывать информацию. Он привык, что, чтобы все делали за него. В общем-то, очень много так людей живут, живут в отсутствии общей цели существования. Они не понимают, для чего они живут. Работа-дом, работа-дом, да, и, как правило, такие люди замкнутые, относятся они скептически ко, всем, ко всему, в том, в том числе, в первую очередь, к тому, что я здесь говорю, да, имеют кучу стереотипов, устаревших шаблонов совершенно, вот у них на все свои ярлыки, цели какие-то ложные, да, поток неконтролирующих мыслей, которые они выбрасывают там, да, беспокойные, суетливые ум, они бесконечно что-то пишут, кого-то ругают там, кого-то обсуждают, вот, блоги выражаются, в общем-то, постоянным следованием чужим советам. Они не могут принять решение. И даже если вы, не, не тот человек, который я описываю, но вы не можете принять решение, у вас страдает именно вот эта вот будхическая связь с Высшим. Вы подвержены общественному мнению, а сами вы не поймете что вы хотите. Ну, как следствие, вы всех вините да, в том, что все виноваты, в том, что с вами происходит. Вот. Постоянно ждете помощи извне, а своего как бы, мнения нет. И человеку, в общем-то, который рад, развитое будхическое тело, оно, ему сложно вообще что-то внушать. Гипнотизировать не получится, зомбировать не получится, манипулировать не получится. Потому что у него плотное а, будхическое тело, связь четко идет наверх, и ему это тут доказывайте, не доказывайте, Он, в принципе, силой мысли может даже влиять на события и менять их, если у него развито это тело. Так, ну, в общем-то, еще по сахасраре скажу, что это седьмая да, чакра, она над теменной областью, чуть выше я уже говорила. И цвет чакры фиолетовый, это мощная, мощная сахасрара, она у нас вот наделяет человека... Такими качествами еще раз перечислю, чтобы вот, а немножко сумбурно получилось. Да? Значит, это умение видеть сначала божественное, потом уже материальное. Да? Значит, это глубокое чувство единения со всем живым, со всеми живыми существами, неживыми предметами, вообще со всем миром. Человек ощущает себя частью мира. Безграничное блаженство, вот, безусловно любовь к миру. В общем-то, развитая Сахасрара была у всех великих вот, гениев. Да? Они видят смысл всего происходящего, у них отсутствует желание абсолютно искать причины в тех или иных событиях, потому что они видят всю картину целиком. Они готовы давать миру, а не получать. И такой человек, это такой энергетический излучает, посыл, да, и знания, которые скрыты от людей, тоже может переносить в мир людей, да. И именно тогда, когда у личности вот начинают проявляться такие таланты, и приходят, в общем-то, гениальные мысли и идеи. И человек становится просто гением, да. Может дать ответы на самые сложные вопросы. Все гении, да, я так и как бы сказала, что они имеют очень сильную сахасрару-чакру. Вот, глобально, если рассматривать то данные, чакра отвечает у нас что? За получение сигнала из высших сфер, за связь с космосом, Богом, Вселенной, ощущение и понимание своего предназначения, кстати сказать, чем сейчас в последнее время многие занялись, принятие себя как части этого мира, да. Ну вот, по-моему все на психологическом уровне эмоциональном да вот на психологическом уровне так это как раз получается у нас если разбалансировка на психологическом уровне то она сопровождается задержкой нарушениями умственного развития закостенелость мышления да даже бывают на физическом плане это мигрени всякие скажем так, болезни головного мозга, но эмоциональному и психологическом среду, это форма психических расстройств, депрессии, страхи, различные там фобии, это все сахасрара. И все это сложно поддается лечению, потому что Ой, простите, все это сложно поддается лечению, потому что сахасрара очень высоко, и до нее добраться тут люди на трех чакрах такой как живут, да, а уж чтобы туда залезть, это нужно бесконечно работать, работать, работать над собой. В общем-то она получает информацию, передает нужные сведения о человеке туда и обратно. То есть связь двухсторонняя, да. И в том случае, что вот например, даже, даже в том, как человек выполняет свою миссию на этой земле. То есть, опять же, за нами присматривает. Да? Ну, вот это вот кратко, для понимания строения. Да? В дальнейшем я расскажу, где крепятся всякие неприятные вещи и как от них избавляться. Поэтому сейчас пока скажу так, спасибо за внимание, жду пальчик вверх, жду подписочку, жду вопросы, чтобы мне сформировать следующее видео, ну, как бы уже более предметно. Я-то понимаю, о чем надо говорить, но, может быть, что-то есть, какие-то вещи, которые вам бы хотелось услышать. Все, всего доброго, всем пока!